<smart> . <noise> Приветствую всех любителей видео. И... Продолжаем проходить край здесь. Так, понятно. Понятно, как вид поменять на какую-то кнопку было. Можно поменять вид. Ты зачем вылез из него? Чудро, что? Дурок, что ли? Так на F, да, вылазить. Um, до того, как я перезапустил игру, фишка заключалась в том, что как вид, поменял? не понял. РТУ. Я уж все кнопки нажал, блин. И конталлайк. Это понятно. Ничего, не знаю, короче, походу от первого лица. Блин, как ты же менял вид от третьего лица? Ну, где-то это было. Параметры игры. Нет, параметры управления, обзор движения, сглаживание. Техника, техника. Приблизить, отдалить. Гуд, гудок. Фара огонь. Прицел, газ вперед, бл. Не поняла где. Мышь повернуть. Вита третьего лица. О! О! Тут даже чувак у меня наверху сидит. Короче, вообще все начиналось с туннеля. Я даже не проезжал никуда, ничего. Но почему-то. Почему-то. В общем, поехали. В общем, наше дело сейчас на танках. Телеканд. И не угробить его, Свои интересные или а не свои? Чужавки на На опережение, да? Это не свои, столько долго. Ай, <звы> <свы> Нет, это свои, походу. <свы> это походу свои. Сейчас узнаем. Да, это свои походы, реально. Прикиньте. Я в шоке. Не знаю, в кого надо бомбить, если честно. это точно не отлично это нет, свои да это точно свои. куда стреляешь я никого нигде не вижу ну так взрывай пока есть возможность там бочка есть почему-то она не взорвалась Где я ну, сейчас по-моему подорвалась намат На крупное скопление сил противника Боюсь, да? Конечно справимся, но минус стан. Че бы их видеть было бы хорошо, прям издалека. Вот как я сейчас вижу, вроде бы там тоже танк стоит. Вижу, вижу. Да Дострелю! да Блять, по мне то зашло. Попал, и он по мне попал. Блядь, а вот Я теперь не попал. А, максимум брони нельзя потребить, ну ладно. Да, ладно, отлично. Нет, там был, походу, танк. Ух ты ж, сука. Ладони, было больно. Вагон, чтобы мои ребята смогли пройти в Но будь там Где вы, А, хорошо. Уничтожить вагон. Включено. Хорошо. Умри. Больно промахнулся, ой промахнулся. Попал, попал. Отсвей? Нет, отсвей. Так, вижу, там еще один. Бегают, бегают. Там. Я все вижу. Хоть пусть и, конечно, не, не так сказать, что бы прям хорошо, но иду. Неплохо. Иду, иду, иду, иду, иду, иду. Мне кто сверху не Да, сверху убежит, Не вижу. Блять, откуда -то точно не вижу. И снизу еще блядь. О, как хорошо, что меня пуст остановил. Так, это свои. Это не путь, ты человек меня остановил. Так, мы открыли. Странки не Да я понял тебя. Мне бы еще бы добраться до туда. Твои да. На да свои, да 16 Блять, 16 й 16-й, 16-й, С 1 й 1-й, 1-й, 1-й, 1-й, 1-й, 16-й, 16 мы в воздухе, будем 1-й, 1-й, 16-й, 1-й, 1 где? Где противник? -то? Я же вижу его где-то здесь. Так, ну ладно, этого я к беру. Прям подо мной где-то противник есть. Сидит, наверное, падла там. я там танк то починился? Да умри уже. Где там еще кто? Блин, надо снайперку брать. Где снайперка? Снайперку говорю. Да какая ракетница. Вообще с ума сошел. Промахнул. Попал. Попал, попал. На станции все чисто, майор. Молодцы, О! Конечно, молодцы. Ай, промахнулся. А. О, попал! Попал! еще. Что, меня за танк сесть, типа? Или что? Или за поезд? За поезд? Не, походу за танк реально. Но это я могу. Что мне надо? Жахануть? Нет, походу нет. Так, че... а, -а, а, хорошо. Допустим. Да залази ты внутрь. Так, что надо-то? Ну давайте сюда Жехану, Как бы, чтобы не повадно было. Он уничтожен может а есть нет. человек получше блять все танки по уничтожал Мы нахуй это конечно все хорошо но у меня скоро танк того. так что за консцена? Расболиваем. не Отставить разговоры, самите стены. Мы подходим к линии вороны, будем прорывать. Потом все разрывается, это красиво. Блин, на самом деле, очень... Пошел он. Пошел он. Не знаю, свой вертолет или нет, но его мы разрушим. Против падаю, прикинь. Ой в этот, подсел, пулемет. По а, а, а ему похер, да? Как бы так хануть чтобы ты же него попасть. Так, теперь нужно действовать аккуратно для ракеты. Пушки-то осталось копейки. Так, это, походу, не свои. -то. Блин, на да противники очень купят, конечно. Стоят такие, просто кайфуют. О, звуки звук, да, звук, Пошли, лаги, звук. А я скоро уничтожу Да, Блин, там поход танк был, да? Но уже нету танка О, вертушка Ай, промахнулся О, попал, попал Сапчик Так, вижу там Злодейский танк О -о -о -о. Так, еще одна козерка. В да? Понятно Очень вовремя Очень Внимали, вовремя Да блядь Да блядь Я понял останавливается... Фу, много Останавливаться Останавливаться нельзя Ни в коем борьбы. случае короче, Вы Я понял знаете, что делать? Так, у танк, отлично Я еще более-менее не Сделал, вижу его, попал Попал Попал Да, только осталось еще зенит что По мне, походу будет стрелять Если будет стоять на месте Так, где у нас лучше вертолет забагровал Ну, баги, это понятно Это какой прайзис Это все это нормально этому к этому уже привыкли так, только по у сразу минус тачка. Хорошо. Так, там люди вижу. Явно с ракетицами. Нету людей с ракетицами. Хорошо. Минус люди с ракетицами. Так, как бы мне преодолеть бы этот кусочек земли. Не хочу я из танка вылазить, если честно. Так, ладно, я тут вообще никак не проеду. То есть меня прям вообще никак не пустят, да? конечно, да и уничтожить их просто а не могу пока ты Потом... не разберешься с зенитками, поддержки да, да, с воздуха не будет Понятный у человек Мне бы найти проезд к этой зениткам, и тогда бы вопросов у меня было бы меньше А, походу нашел, прикиньте О, поиграли на фреде, Вот это чикерство Одна. Одна готова, да, я вижу их на карте Я уже еду к первой Ну потихонечку, конечно, медленно Вакши-то с первой попытки не получилось но ну, что поделать Ой Походу я не должен был сюда ехать на танк Ладно, пойдем к чекам -по. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты ну, где эта вертушка, блядь. Так, я отъеду немножко, блядь. Она пополнена, блядь. А шо, шо, так ты там застреваешь. -то? Ну, ну, ну, ну, ну, ну, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, еще, еще, еще, уезжай, уезжай. Сейчас мы найдем место, чтобы, блядь, Улыбнись, чтобы мне эта вертушка с саной не мешала. Ой, еще везде застревай. Блядь, Опа! Что это у нас там? Танк! Нет никакого танка. Так, где вертушка? Лови. Не, ну а что они тут разлетались? Все, погнали, теперь можно идти. Боеприпасные искусства. Пистолет сколько там? Вижу Какая гранта, дурак, что ли? Гранат ой, ой, ой, ой Ага Сейчас, блядь Так, ладно Хоть успел подрубить броню, кстати ну, поехали прыг. А, вон и первая, кстати это. Вышка или какая Зачем я с танка слазил? Ну, ладно, заминировать ее, в принципе, можно будет Поэтому не страшно Опа. Никого нет. Кого там убить собрался? Так, чего бы тебя уже хануть-то? Ой, тут мины есть, прикиньте. Так, а если я вот так вот сделаю? Пошел он, Пошел вон. И меня вообще, да, типа, даже в этом. Глаза не видит. Маскировка включена. Маскировка включена. Никто никого нигде не видел Ух ты, блядь, где? Ух ты, блядь Блядь, только броньку включить хотел, прикиньте Только-только хотел ее включить и меня убили Блядь, что опять с вертушкой разбираться? Так, стой здесь Так, сейчас, сейчас она появится сначала, вертушка Появилась вертушка? Где? Или... Блять, я и забыл про вас, если сейчас. Забыл про них. Так, вылази. Так, с чем был, блядь? Так, ладно. Маскировка Поступим включена. честно. С моей точки зрения. Ага. Ага. Маскировка включена. Ага. ага. Сейчас еще сзади будут. Мы пока патроны соберем. Где-то вот еще отсюда должны чилики появиться. Вертушка не появляется. Так, в принципе, сколько у меня? Три. цельсии Так, минус одна, да? Так, а вон и вторая из них. Читер? Не думаю. <смех> <смех> Отлично, Так, а скоро задал. будет. Ага, Спасибо, ага. Номат. Продолжаем наступление по плану Альфа. Так, это что мне меня там справа показывает? Номат, авиация ждет. Здесь поблизости есть наблюдательный пункт. Ага. Я передал координаты на твою карту. Хорошо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну-ка, присядь. Езжай назад. Пошел вон. Бесстрашно. Я выйти не успел. Все, минус танк. Снова выстрел загасил. Неплохо. Так, перезаряжаться ничего не надо. Кстати, по-моему, танк починился в 44. А, ну в прошлый раз я дули немножко больше, да? Мы ну, и промахнулся. Питок, а? надеюсь я разрушил не тот наблюдательный пункт, который не должен был обрат, иди на пункт и склад. да я уже держу туда все дороги где-то тут Ой, проехать немного застрел да что бы происходит танк бедный родимый а, игра мне не хочет пускать туда на танки. Ладно, я Ян с тобой. Где человек? Я не понимаю, где он. О, сидит. Какой чилит там. Все, отлично, думаю, а вышка. Ух ты, блядь. Uh -huh. Они наверное побоялись, что я реально Быстрее ее уничтожу. Класс. Я на месте. Вижу склад. сумпами стрелять начну. А я подготовился бы. А я уже подготовился бы. Явно меня убить хотел. Да-да-да, бинокль какой. Бинокль уже готов. Куда, кого там целить? Куда? Пиздайте, чего Давай посмотрим. Да. Ну ты, блядь, давай. Отец, набат! Так, сестра, ждите 7, 6, найдите винтовку, гаусс? и себе винтовку Гаусса. Заранее спасибо. Цель. Буду вас прикрывать. Отбой. Так, ладно, спасаем. Так, не... А, это не туда, на ту цель. Да, блядь, как бы тебе уничтожить, ты, зараза. ой чуть вниз не прыгнул. Молодец. А, у меня там здесь стоит. ща ща, -ща, -ща. подожди, блядь, вертушечка летаешься ладно без танка сейчас разберемся теперь я думаю вертушка уничтожена поэтому не страшно ой это вы мне пацаны оставили спасибо вот это хороший подарок Там что, противник был, который меня не увидел, пока я ехал? Да, и вправду. Блять, пусты помешали его расстрелять. О, все, минус. Так, пушка Гауса. Они что, типа посреди противников тут? Я что-то не вкуриваю. Ладно. О-о-о-о. Так, чтобы заменить на пушку Гауса-то. Снайперка, автомат. Эм... Снайперскую винтовку я как-то не очень хочу менять. Я сейчас, ну-ка, давайте-ка. Пока Намат, так. Мы идем по к шахте. Так, ну-ка. Давай, давай. Ага, ну, в принципе, она как снайперская винтовка, поэтому... Заменю снайперскую винтовку на пушку Гаусс. Так. Ага, отлично. Что у нас тут есть? Фонарь. Снайперский прицел. Отлично. Патронов чуть мало осталось, Так, Вперед, я не пойму, свои. Или Прорывайтесь по западному иду. Да иду, я иду. Мне бы патроны бы кто Раз. дал. Шины бы не было Где патроны все? А в этих ящиках нет патронов? Оба и припаси Блять, откуда? А, где-то со спины крысик, я же говорю О. Гранатомет Лови Там вроде никого О, минное поле! Ну, куда то мне пауз Гаус пушечку оприцелились минус один так ну что, попробуем пробежать а ну в принципе не так страшно пока да, тут оружие поменяешь с ума сойдешь и патронов у меня мало хотя мне кстати ПП очень нравится хотя не помню куда она делась так, патроны боеприпасы, боеприпасы. Максимальный боезапас. Не зря тратил ракеты. Найдах и главный. Здесь большой провал. Надо подогнать бульдозера из Гавани, иначе не пройдет. Не достаточно. Внимание, Намад. Дальше пока. Ну пойдешь да, сам. Понял. Иди к а -а -а. Шахцинамаду. Ей так, в принципе... Ой. Ой. А, нормально. Ей так, в принципе, шел сам. Ну, я также бросил там. Поэтому не им про бульдозер-то и говорили. Намад, как слышно? Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. И... Так, Намат, ясно, майор? так и не выяснил, Понятно. куда подевался генерал Конд. Можешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Что происходит? Блять, промахнулся. Заебись. Ну, <звы> как собак умрешь ты, конечно. Ну, ладно. Патроны есть? Дробовик. Ну, там уже по мне нищая гасит. Я, который никого не видит. О, ох ты! Твою мать. Хорошо, что я взорвал эту штуку Так, а если с гаус пушки. Ебадень тут. Осколочь у бросались. Так, если я с гаус-пушки по танку же хану. Ему вообще чихать. Да? Жаль. Но у меня есть ракетница. Да, по мне не попал. Ай-яй. Да кто? Да кто? я кто? кто? Ебаный. Я хуею, чуть меня не убил. У тебя ппшка, да? Я взял на пистолет патрон. А че так все серьезно-то? Не могу сказать, что мне прям Гаус пушка нравится, но в принципе классная штука. Давай-давай-давай, иди за пулемет. я промахнулся. Я не промахнулся. Где ты там кого видишь? А, так, ладно, знаете, что надо сделать? Штурмовый прицел? Да, штурмовый прицел поставить. Но его реально не хватает. Где ты, крыса? Вот это мне повезло сейчас. Прям конкретно. А, они все с шками уходят реально. Так, ладно, что мне там надо? Главное двигаться уверенно Максимум. Со всех сторон Мишу так хуелит. Да умри ты Так, там внутри еще, чуваки Так, бочки я не подойду, взрывайся Так, скрыться сейчас, к спине придут Так Где еще один? Вот здесь где-то, да? Да у меня в голову прям попал, прикиньте ну, то есть, я прям... не нравится то, что в этой игре не только если противнику попасть в голову, но и тебе, если попасть в голову, то ты получаешь либо значительный урон... Бля, так под этой... Под ящик не Бля, Когда я по нему попаду? Наверное, сейчас. по-моему, у того прицел, да даже больше в целом. Ну, именно в плане больше... Так, дробовик, пистолет-пулемет. Оху, берем пистолет-пулемет. Давай, давай, давай, вылазим, вылазим. Блин, но... Пистолеты-пулемета, управляемость, конечно, бомба. Ну там понял. Что там понял? Попробуй ну. Попытка-то будет. Оп. Ага, ага, ага. Блять. Конечно, движение. Да я еще не попадаю по нему. Так, тут никого. А у него флука, да? Конечно. Так, ну-то ящики. О, гранатомет. Спасибо. Только зачем переключаться? Так, запрыгательные боеприпасы. О, дымовая шашка. О. ой, пацаны, ой, зря. Так, теперь можно брать тебя. Теперь я могу еще и боеприпасы ставить. Вообще красота. Куда я попал? Так, это вода. Так, они где-то здесь снизу чилят. Так, подождите, я так и не понял. В этих ящиках могут быть патроны или нет? Походу сосать здесь а не патроны. О, патрон для ПП. Так, патрон для ПП максимум. Взрывчатка максимум. Чему штука... Рукоп... Дайте как попробовать штука Пашкини. Ну, не сказать, что классно. Так, ладно, верни мне автомат. Ух ты, блять Ебать, напугал Так, боезапасы То есть, в принципе, я могу заранее, да, собирать боезапасы А потом поменять оружие в любой момент Это неплохо придумано Музыка только кончилась Что-то даже как-то обидно немножко Нахуй мне эта кнопка Я нажал красную кнопку Так, вот мне тоже не надо А где у вас что-то подключаться-то? Ну, использовать да, да, уйди Что использовать? Так, он пойдем вниз Может внизу все-таки? что сейчас было? Не понял да Я не там типа подключился? Пытался подключиться? А, да, я вправду не там, прикинь, через стенку Копирую данные Такой еще шепотом, ну, своего рода шепотом Копирую данные Отлично. Теперь мы точно знаем, где Кхон Он в шахте, заложники там же Опа. Посмотри на а, карту заменить. Твоя задача освободить людей Выполняю мою Так, взгляни на карту, освободи людей Ну, в принципе, все понятно До сих пор никак не могу привыкнуть К нужному прыжку в нужное время В нужный момент, скажем так Недостаточной энергии И... понятно <звы> <звы> О, сейчас неплохо сработано. Так, заложники и посадочная платформа. Мне сначала на посадочную платформу получается надо, потом уже только заложники. Как я резво поднимаюсь. Мне нравится. Блять. Я не ожидал, что я упаду, если честно. Было очень неожиданно. Так, ну здесь я на машинке вряд ли по-человечески проеду, поэтому побежали дальше пешком. О, контроль я точка. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми а. площадку под контроль, нет. и я выжлю авиацию. Возьми площадку под контроль. Убей всех просто. Так, минус один. Но Они меня спалили, да, мое местонахождение? Или нет? Что-то они как-то, по-моему, тут пят очень. Тихо. Минус. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, блядь. Это машина! Это роботы, блядь. Нихуяся. Неожиданный поворот. Они что, с первого раза не берутся, что ли? Или она мажет? Так, дубль два. Пробуем. Он что, рикошетит от них, что ли? блять, я Фраду, походу, рикошетит от Не, ну я его убил. Так, Тоже на всякий случай. Стохни, блядь. Ну, он умер быстро. Хорошо. Блять. <клес> а, да ладно, он меня так быстро потерял из виду. А, нет, это он просто... А, их видно, но Плохо. Их видно, но плохо Я также умею стрелять, блядь, умею Так же, сказал я, и по мне начали стрелять Блядь, патроны не исходят Надо было пп брать И тут патроны не исходят, блядь Так, дай патроны мне, братан Пистолет, заебись Так вот делаем Сейчас я возьму ракетницу, блядь Боезапас полный Не возьму ракетницу есть те, что интересно. Ой, боезапас. Боезапас берите, я говорю. Просто да возьми ты. Ой. Чё там? Сколько? 27 патрон. Ну ладно, заменить. Хрен с тобой. 350 патрон ой -ой -ой, -ой, -ой, ой ой ой Фонарик бы отключить этот, саной. Блять. Лучше глушитель, блять. Да где этот фонарик, саной, выключись. Ой, ой, не те, не те кнопки. Да уберись. Макс, Дали кучи. Красавчик. Ага. Да я Авиация уже... И, видишь, я занят. Я занят, очень занят. Где он, блядь? Маскировка включена. Недостаточная энергия. Бать убежал. Я в курсе. Смотрите, смотри. В крысу в крысу хотел наверх подняться блять. А еще невидимкой стать Снайперская винтовка Блин И у тебя тоже снайперская винтовка Жаль Так, ладно, где там еще корейцы-то Ну и где хоть один Прыгай Блять Прыгай Так, ну это заменить, это патроны. О, ты, блядь, прям передо мной стоит. Есть кто? Блядь. Конечно, есть. Ща-ща, где ты, красотка? Я заранее для тебя ракетницу прикинь, приготовил. Так, дробовик. Захожу на посадку. На площадке все чисто, отбой.